Не включается свет? Не срабатывают датчики? Отключили электричество? Есть решение! Японские автономные прожекторы и светильники Ritex. Легкие в использовании и простые в установке. Не требуют подключения к электросети. Место крепления ограничено только вашей фантазией. Прожекторы и светильники Ritex включаются только в темноте при вашем движении. Устройства полностью адаптированы под российские реалии. Оснащены защитой от мороза и влаги. Экономьте на электричестве с Ritex. Гарантия на все устройства 2 года. Ritex. Номер один в Японии по автономному освещению.